Доброго времени суток, дорогие друзья. Я Игорь Черноусов. Данное видео будет интересно всем, кто продвигает себя и свой бизнес в социальной сети одноклассники Значит, Задача основная любого продвижения это привлечь посетителей на ваш информационный ресурс, в нашем случае на страничку вашей социальной сети. Вот давайте перейдем страничку социальной сети одноклассники социальной сети одноклассники вот я тут буду использовать страничку папы вот она эта страничка Значит, показателем популярности вашей странички показателем количества просмотров вашей странички в социальной сети одноклассники является количество гостей вот этого вот циферка вот этого вот циферка на зеленом фоне как раз указывает на то сколько людей э, посетили вашу страничку вот за последнее э, время значит поверьте если правильно вести работу в социальной сети то вот этого вот циферка она у вас будет всегда больше сотни а если посмотреть посещаемость платных ресурсов, каких-то ну специализированных платных ресурсов, там, посвященных каким-то проектам, то если ресурс не раскручен, то 100 просмотров для какого-то сайта это считается много. А вот здесь бесплатная страничка бесплатный ресурс мы используем бесплатные методы раскрутки и легко можно добиться чтобы на вашу страничку ходили сто и более людей Значит, если ваша страничка оформлена правильно а что это такое это отдельный разговор в отдельных видео а задача продвижения вас вашего бизнеса при таком посещаемости вашей странички будет достаточно легко решиться решаться. Значит, в социальной сети Одноклассники и в других сетях социальных увеличить посещаемость вашу, вашей страницы можно несколькими проверенными способами. Значит, я вам покажу один способ, причем самый такой простой, не требующий никаких интеллектуальных вложений а с вашей стороны. И именно поэтому данный способ легко и просто вы можете автоматизировать то есть используя для этого робот для одноклассников значит робот для одноклассников это плагин вот здесь он уже установлен я показываю значок этого плагина да? работает он под Mozilla только под Mozilla да? значит вы его установили у вас появился значок что плагин установлен значит по умолчанию без всяческих проговорительных настроек плагин работает входит в гости к людям, которые сейчас на сайте значит, вот посмотрите как это все работает значит, сейчас на сайте нажимаем на эту ссылочку да, значит, одноклассники в зависимости от ваших личных установок Показывают город, в котором вы живете И плюс-минус 5 лет люди из этого города вот. Это ровесники и жители Провестники моего Папы И живущие в городе Воронч. Значит, Что нужно сделать, чтобы Походить к этим людям в гости То есть, Как этот процесс автоматизировать Я нажимаю на кнопочку плагина Вот сюда, да, делаю обратный щелчок Вот появляется плагин хочу сказать сразу у вас этот плагин может быть выглядеть немножко по-другому потому что плагин обновляется у меня уже он настроен настройки опять же это отдельное видео кому будет интересно да? Значит, обратите внимание плагинов тут достаточно много я вам покажу как работает один это плагин гость почему он потому что как я уже сказал это самый простейший способ привлечь людей принцип какой да вот на страничку к папе зашли четыре человека да? то есть, конечно всем хочется посмотреть кто кто кто эти люди которые зашли к вам в гости Значит, вот это это Значит, если вы правильно оформили свою страничку да, у вас какая то человеческая фотография вот они а выдернуты из Яндекс картинки. Вот, если над вами написан правильный на вашей страничке правильный правильный какой-то статус, заманчивый, да, однозначно возникнет желание нажать на вас, вот, и посмотреть, кто вы, что вы, то есть сходить к вам вот, если ваша страничка оформлена правильно человек почитает ваш статус посмотрит ваши фотки и возможно заинтересуется ваше Вот плагин который я вам сейчас покажу как раз и поможет нам покрутить гостей походить к разным людям значит как я уже сказал ходит он пока только по людям на сайте значит, плагин я уже открыл нажав на значок плагина да? выбрал плагин именно гости выбрал закладочку воспроизвести теперь обратите внимание то есть сколько раз воспроизвести вот по умолчанию стоит цифра 3 но я ее изменил на четверочку ее, потому что за один проход плагин ходит к трем людям в гости. То есть вот 4 прохода вы поставили, значит 12 человек вы посетите. Значит ставить цифры по 100, там 200 э, желательно не делать. Почему? Потому что через какое-то время, скорее всего, сайт Одноклассники вас забанит, поймет, что это не человек, работает здесь оружие. Значит, выбрали плагин в гости. Он уже у меня настроен, как я сказал. Выбрал воспроизвести, установил количество повторений 4 и нажимаю на кнопочку воспроизвести. Все. Теперь можно, скажем так, идти заниматься какими-то своими делами. Вот плагин автоматически перешел сейчас на сайте, выбрал первого человека, зашел к нему на страничку, да? Постоял там какое-то время, в нашем случае 20 секунд. Вот видите, вот White Seconds, это 20 секунд. Но ну, это я тут забегаю чуть вперед о настройках немножко вам сказал. Вот стоим на этой страничке, все эти настройки можно менять, очень легко и просто подстраивать у себя. Вот снова вернулся все на сайте, вот видите, выбрал другого человека. Вот опять попал на его страничку, здесь он уже чуть меньше находится, да. Вот сейчас снова, наверное, опа, быстренько вернулся на страничку сейчас на сайте, следующего и так далее. Значит, рядом с указанным вами количеством повторений стоит сколько раз лагин уже отработал. Вот видите, раз отработал, вот пошел второй раз. И в нашем случае он сделает это 4 раза. Значит, в это время вы можете заниматься чем угодно, там, сходить покачать пресс, стоять в триконасане либо там пить кофе вот такой замечательный плагин который рутинную работу связанную с хождением по гостям легко решает как я уже сказал плагин настраивается можно ходить по людям которые в группе изменять количество времени нахождения на страничке изменять количество повторений то есть рутинную работу, связанную с накруткой посетителей, этот плагин легко решает. Вот в принципе и все. Если у кого-то возникли вопросы, пожалуйста, мой скайп под данным видео, звоните, поговорим, пообщаемся, расскажу, помогу. Если возникли какие-то вопросы по работе в социальной сети, тоже звоните, тоже помогу, расскажу, поделимся опытом, обменяемся. Благодарю всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Удачи всем, счастья, здоровья и успехов во всем. До свидания.